Здравствуйте! Сегодня я вам хочу еще раз показать цветонос, за которым мы наблюдаем с вами. Вот ровно два с половиной месяца мы увидели маленький начало роста этого цветоноса. Вот он, этот цветонос. Вот такой уже вырос. 60 сантиметров в высоту, но пока еще не расцвел. Почему он не расцвел? Он наращивает еще две веточки. Вот здесь веточка и чуть ниже. Нет, чуть выше. Вот-вот веточка здесь. Маленькая такая. Совсем крохотулечка веточка. И вот ниже, вот здесь, будет еще один бутончик цветочный. И это. На этой же орхидее у нас вот растет уже сантиметров около 20 второй цветонос. Растем мы медленно. Во-первых, потому что было прохладно в квартире. Он немножко как бы приостановил свой рост, но сейчас вот подрастают уже бутончики. В следующем видео я покажу, как они раскроются. До свидания, до новых встреч.